Всем привет, мои дорогие зрители, с вами снова я, ewg 4 и сегодня мы продолжаем играть в игру в Roblox в режим Coins Hero Simulator. И я не буду говорить, что вам прошлая часть безумно понравилась, потому что я только выпустил прошлую часть на момент записи ролика. Сразу говорю, и мы остановились на том, как у меня за ним играла эта кнопка, значит у меня новый ранг. Ну, я не жалею ни о чем. погнали! третий ранг, погнали, так, как обычно сейчас, 21 тысяча, понимаете, у меня уже 10 уровень накопился, хотя я только начал, понимаете, даже, по-моему, трех минус не прошло, а у меня уже 10 уровень, прикиньте, следующий уровень будет стоить... 50 триллионов. Не, ну в принципе как раз плюнуть, если честно. Потому что вот с каким то мультиплеером это просто будет капец. Двенадцатый уже. Плодаем, и покупаем скорость. Так. Вот такой скорости пока что хватит. И пойду сделаю пробежку. Так, насчет счет 3. Раз, два, три. Поехали. У -у -у. Спидран по уровню. Поехали. О, повезу, повезу. 19 уровень. Так. Еще один спидран по уровню. Поехали. М -м -м, о, повезу, повезу. Половина. О, повезу, повезу. 20 уровень. Побежечка, побежечка закончилась. Вот так вот, так сказать. Так, дальше что у нас здесь? Покупаем новую пробежку. Вот был достаточно такой пробежки. И теперь телепортимся в эту зону. Помните, я, короче, покупал яйца на этой зоне. Сейчас мы будем фармить, в общем, покупать яйца на этой зоне. Ой, бакпак полный уже. Так, в общем, давайте сейчас пойдем, короче, возьмем новый себе бэкпак. Так, и теперь у меня божественный бэкпак. Нет, оно реально так и переводится. Heaven или типа райский бэкпак. Ну, то есть как райский. Ну, то есть этого. быка, бэкпак райский. Райского быка. Бэкпак. Юкзак. Не, ну конечно, спида сейчас не получится сделать. Хотя, пись. пись. 25 обидения ловим. Вот эти часики тикают еще. Так, чик-тик-тик-чик-тик-тик-чик-чик-тик-тик-тик-тик-тик. Какой же все таки чувак медленный. О, как много лямов! У меня почти весь экран в этих миллионах. Опа, новый уровень и бэкпак полный. Один триллион уже. Так, чтобы купить, новую пробежечку или новый бэкпак? Или питомцев? Ну, скорее всего, сейчас сначала пробежку, а потом уже... А потом уже... Наш бэкпак купить. А, не хватает, окей, тогда я, скорее всего, буду открывать яйца, ну, в общем, если мне ничего годного не выпадет за примерно 5 минут, то тогда я буду в записи открывать яйца, вот так вот я решил. Так, ну, погнали, в общем, открываем яйца. Олень, да, едки, но неплохо, можно пингвинчика какого-нибудь? Mm -hmm, пингвинчика там, мистического какого-нибудь можно. Mm -hmm, саблезубик. Или как его там. Че, секунду? Од Два ляма секунду. Х58. Uh, Этот на 33, значит, этого меняем. Так, и получается, у меня вот такой вот пока что состав. Самый крутой это саблезубик. Сейчас, прикиньте, 1% выпадет. Я вообще буду орать тогда. Ну, в общем... Вот ровно в 52 минуты, если мне ничего годного не выпадет. И да, кстати, я записываю это в 14.50. Я записываю это есть, о, пингвинчик неплохо. Так, опять олень. Ну неплохо. Ну давай мистического что ли. Ну давай мистического-то. Слабо мистического. Ну видимо да, слабо мистического. Ладно, я просто буду жмакать на эту кнопку. И да, не удивляйтесь, то, что я так долго монтировал т.д. Не, ну, то есть я не долго, конечно, монтировал. Я просто Евьюху долго делал. Не, ну то есть вы скажете, типа там даже пэтов нет, но я просто их не нашел. То есть надо будет потом их вырезать, как бы, ну сами понимаете. Если... О! Не, новый пэц неплохо. И теперь остается только один мистический Ждем. с Пингвинчик неплохо, опять. А, все, уже полное место. Тогда да, сейчас мы будем скрещивать. Так, пока что не могу, пока что не могу, а вот в медведи могу. Так, а можно еще медведи скрестить? И как медведи будут в шине работать? x 60. То есть это получше моего оленя и пингвина. Два таких медведя. А вот Саблезубик чуть-чуть похуже. Ну ладно, погнали дальше. В общем, открывать. М -м -м, опять этот... Сиделкин или как там? Я не знаю, как еще назвать. О, опять пингвин. Секунду, сколько там у меня уже интересных пингвинов? Штук 3-4. О, кстати, 5 штук могу эволюцию сделать. Х-90. Неплохо, неплохо. Повезло, повезло. Так, олень будет получше этого, мед этого медведя. Ну, собственно, у меня пока что такая компашка. Ну, то есть, даже пингвин почти ничем не отличается, кроме подсветки. Я бы так сказал. Ну, медведи мне уже почти не нужны. То есть, если там только этого сделать. О, саблезубик. Только если там этого сделать, демонического. О, опять пингвин. Неплохо, кстати, так-то везет. Не, ну то есть я могу так хоть несколько, ну в общем, не, если мне выпадет либо мистический, либо я кого-то до да, демонического добью, то в общем я включу запись. А пока что вернусь, короче, скоро. Для вас будет одна минута, а для меня я не знаю сколько минут. В общем, не прошло и одной минуты, как я уже дол... сделал демонического медведя. То есть, как только я выбил этого оленя, то есть, я сразу сделаю демонического. Он самый крутой сейчас у меня. Посмотрите, какой он крутой, какой злой. Ну, в общем, я дальше продолжу открывать пока что. И вернусь, в общем, когда я опять сделаю демонического, или открою мифического. Или открою новую локацию, или у меня закончатся деньги. Ну, в общем, вернюсь, вернусь, когда будут мистические или новая зона. Или новый пет демонический. В общем, решил я так. Зачем открывать эти яйца? Потому что вот я сейчас выбил демоника пингвина. Ну, то есть я его сейчас, сейчас сам сделал. Я думаю, мне сейчас такого будет достаточно. То есть я сейчас вот пробежку делаю. И у меня вот так вот уже быстро бэкпак заканчивается. Понимаете? То есть вам вот будет интересно просто... Вот так вот смотри, как я пост очень быстро набиваю с новыми пэтами. Хотя они даже особого... Особой важности не, не дают, я бы так сказал. Поэтому вот решил я все запечатлять, потому что я уже минут 30 снимаю примерно. И нифига... И нифига у меня пост не выбивается нормального. То есть я примерно Я уже так-то... 50-100 от, примерно открыл, ни одного мистического. Если там у меня в старом яйце было много достаточно, то в этом вообще почти нет. Понимаете? И причем эта игра очень намного серии я чувствую. Ну я максимум три серии сделаю, потому что эта игра скучная. Вот есть нормальные игры, которым надо уделять время. А вот когда я вот на такие трачу просто время, и тем более, сами знаете. Вот видите, у меня даже бак не хватает. Это слишком мощная штука. То есть мне сейчас либо вот эту штуку покачивать то есть, демон дек спид. То есть, у меня демонические питомцы и демоническая скорость. О, кстати. А, а, а. Понятно. Мастер ворлд. Окей. Я нафармлю этот ранг. Но это уже в третьей серии. К третьей серии я морально подготовлюсь, чтобы пройти этот, этот симулятор. То есть... То есть они... <с> они думают то, что я здесь... 10 серий буду записывать, да, они думают? Не-а, не-а, не-а. Я буду записывать максимум 4 серии, а то и 5. Потому что игра достаточно быстро уже начинает надоедать. И, собственно, вот, у меня уже Dragon Zone открылся. Собственно, вот. И здесь у меня уже по 18 миллионов. То есть здесь только новые яйца, новые питомцы, а также... Но там скиллы, то есть просто прокачиваются, да и все. То есть игра достаточно легкая в кодинге. Но достаточно сложная в оформлении, потому что... Не, ну вы посмотрите на эту... на эту модельку просто. Эээ, не такие... Они такие непонятные. А, вот видно сразу, что эта игра сделана не для веселья. Это просто для того, чтобы бабки срубить с людей. Понимаете, когда... Некоторые просто э, делают игры для того, чтобы бабки срубить. Ну, то есть, кажется, я бы про них так не сказал. То есть, я бы сказал про них так, то, что, типа, у них годные игры выходит, ну, дофигищей донаты, что много решают. Ну, в общем, ну, в общем, типа, Брабл, ну, Брабл, сами знаете, это полная помойка, если выражаться нормальным языком. То есть я вот со своей демонической скоростью уже могу себе новый ранг купить. И типа здесь вот только ранги покупать, да и все. Тем более я уже ранга 4 купил. Да-да-да, я знаю, то, что я не буду терять своих питомцев и т.д. И теперь я аспирант. Сразу фармим себе 10-й так уровень. Или фиг... фиг... хз вообще. Сколько так можно нафармить? Ну, в общем... А Сейчас мы переходим на эту зону. Потом здесь прокачиваемся до 20-го. И потом переходим в зону БК, потом там прокачиваемся, прокачиваемся до 30-го. Ну, то есть для аспиранта придумано, то есть... Вот это вот уже для вторых рангов, вот для первых, там для, для третьих, там для четвертых. то есть здесь локации столько же, как рангов, может даже меньше, но ну, я так думаю, я просто предполагаю, то есть я, конечно, могу там читы какие-то скачать, но это всегда искренне, я никому не советую читеть и сами читаю, ну как бы читов даже у меня нет. понимаете просто то есть как бы я могу ее счестить ну зачем мне еще тем более могу бан словить а бан не хочется на основной как бы как, как сами понимаете и вот так вот просто ходишь ходишь ходишь ходишь ходишь да и все ну там я даже не знаю вот как, какой там следующий ранг уже типа погаченный да ну, давайте я сейчас, в общем, покачаю эту пробежку, куплю. Потому что вот пробежка здесь больше, больше чего решает. Потому что вот уже радужная пробежка. А эту пробежку для того, чтобы уже... Ну, то есть, смотрите, как я быстро фармлю уровень с этой пробежкой. А когда этого? Просто сравните. Здесь сразу понятно, то что пробежка намного эффективнее. То есть... Я даже не знаю, для чего они добавили тут, ну, типа, для баланса, но это нифига никакой баланс, хотя, когда много всяких уровней, игра достаточно скучная, то, в принципе, пробежка читерная, это все облегчает. Ну да, я, в принципе, с разработчиками согласен, но это надо было еще понять, ну, в общем, не буду вам мозги этим засоять. Я даже не знаю, вот какую игру, что хотите, чтобы я снял в Роблоксе или там какой-нибудь мод в Майне? Или какую-нибудь вообще новую игру на канале, там кску или тому подобное. Вот как думаете? Напишите в комментах. Я вот сам лично не знаю. Вот у меня даже есть вторая серия про гуся, в принципе. Я даже не знаю, мне ее заснимать или нет. Потому что ну, сами понимаете. Ой, то есть не заснимать, а монтажить я имею в виду. И поэтому, вот, то есть, у меня много достаточно видео накопилось, поэтому я их не, мне просто лень уже монтажить, как бы, понимаете? То что вот последнее видео, набрало за месяц примерно 35 просмотров, это для, для меня достаточно много. Когда мое первое видео собралось 40. То есть, видимо, вам нравится игра по по гуся, насколько я понял. Поэтому я выложу вторую часть, если так вы хотите. Ну, как хотите. Ну, то есть, если ее много смотрит, то я выкладываю. Ну, то есть, мне самому нравится вот играть в эти игры. Ну, не, ну, то есть, я имею в виду... Я не знаю, почему она... Это игра, Кольцхилл Симулятор, вот она. Я не знаю, почему она ко мне в рекомендации попала. Ну, как-то она попала. Ну, в общем... Я не знаю, скорее всего, следующая игра будет, не знаю. Даже не знаю. Вот вы хотите, чтобы я снимал игры, которые я, как бы, уже, ну, то есть, в которые я уже играл, напишите в комменты. То есть, это не для того, чтобы бачить комменты, а просто мне интересно узнать. И... Просто вот это вот пока пофармится, 7 триллионов, 5 уровня, уже можно... О, какая интересная игра. Очень честно. Вот, ну я насколько понимаю, вот. Там примерно еще а, например, примерно максимальная, насколько я знаю. Вот, я думаю. Потому что, ну, там каждый для... Ну, то есть я понимаю, там вот с этими яйцами, ну, им просто этих изменить, да и петов поменять и все. То есть геймпасы я вот сам делал, вот, это не так уж и сложно, как кажется. Тем более даже меню геймпассов. Или кнопка в игре, в игре для геймпассов. Ну, в общем, игра так-то, ну, для тех людей, которым просто нечем страдать. Просто им надо вот что-нибудь поиграть, вот. Знаешь, просто во что-нибудь хоть бы поиграть, да и все. То есть не обязательно там какую-нибудь крутую игру, а во что-нибудь хотя бы. Что я надоело, типа, вот как мне. Потому что я почти не во что не играю, я только видео на ютубе досмотрю еще. То есть мне уже надоели эти однобазные игры, что Майнкрафтом со своими модами. Но я нашел один мод, который я сейчас изучаю. И хочу построить свою карту. В общем, и потом скинуть это на Планет Майнкрафт или какой-то там сайт популярен. В общем, скинуть с этим модом крейт. Потому что, вот, насколько я знаю, вот крейт это очень крутой мод. Вот по своему вот э, опыту в один день по моду крейт. Ну, то есть в -то я играю четыре э, года. Ну, то есть это, так сказать, небольшой такой мой стаж. То есть я не бо... То есть э, я даже не профи, я просто нормальный игрок, я бы так сказал. То, что, типа... Ну, то есть, я себя бы наполовину назвал профи-майни, ой, я уже эм, за ту тему пошел. в общем. Мы же про заговорим. Ах, понимаете, просто эта игра настолько скучна, то что, э, то, что они, о ней даже нечего говорить. То есть, просто уже хочется говорить, как бы, о других играх. То есть, эта серия получится максимально короткая, там, в 25 примерно, имеем. Ну, то есть это максимум, это я уже не буду в нее играть, это я бы так сказал. То есть это последняя серия по этой игре. И там даже одинаковые аватаки этой игры, потому что я даже об этой игре не хочу заморачиваться, ну, сами понимаете. Когда игра не нравится, вообще не хочется заморачиваться о ней. Вот так же и я, когда мне эта игра не нравится, я просто сделаю одну прежде за пару минут, да и все. Ну, сами, в принципе, понимаете. побежечка и что там еще можно? И сколько будет стоить следующее 25 квадриллионов ну я скорее всего становлюсь на этой ну типа я сейчас не знаю там до какого-нибудь ну короче я сейчас скорее всего буду открывать я сейчас нафармлю побольше себе коинов потом буду открывать яйца уже на записи чтобы сею продлить уже. Потому что я не знаю, что еще там комментировать мне. Вот смотрите, раньше у меня было по, не, то есть там по 7 миллионов, а сейчас уже по 200. Понимаете? То есть там, если надо было там по 5 пробежек, то сейчас надо уже примерно 3 пробежки и все. То есть вот эти пробежки вообще... Решают всю твою игру. То есть чем круче у тебя побежка, тем круче ты прокачан. То есть если у тебя максимальная побежка, то ты можешь на максимум прокачаться. Я вот как-то так думаю. То есть тем больше монеток, тем больше побежка и, и так короче бесконечно. То есть когда у тебя много монеток покупаешь побежку и потом опять, когда много монет монет покупаешь побежку и т.д. Может там яйца еще открывать, но они особо даже роли не имеют, я бы так сказал. Я вот вообще не чувствую, может это из яиц, у меня там еще как-то мультиплеер вырос, ну в общем. Я сейчас одно яйцо открою и пойду продавать, в общем. Сон эпический, ну это самый маленький чуть почти. Сон такой себе на 50-ку только. Так, погнали, в общем. Последняя пробежка. В общем, здесь даже важно, сколько монет в одном месте. То есть они абсолютно рандомно. То есть вот в некоторых играх там на каком-то определенном расстоянии. А здесь они могут быть просто раз, то есть две монетки в одной. Вот как вот здесь вот. То есть я вот сейчас даже вам покажу. Вот здесь вот. То есть они вообще заспавнились без особой дистанции. То есть сами понимаете. Как при короне. Ну, конечно, она, слава богу, уже прошла. И не буду я по напоминать по это. А то еще, А то еще, блин, добавить типа, э корона-свитер. Ну, то есть я, как бы, перефразировала фразу, чтобы не добавили снизу, типа, информацию о корона-свитере. Ну, то есть, сами, сами понимаете. Я просто перефразировала фразу. То есть... Э то есть суть не меняется просто. Я вот сейчас новую пробежку куплю, и я сейчас до, до такого уровень покачаю, И я потом на мастерский мир перейду. И вот на этом мастерском мире я и закончу, скорее всего, эту игру. В общем, новая пробежка, погнали. Просто там уже какие-то заграничные цифры идут. То есть вот с, с 40 я боюсь, что будет... Получится, на четвертой, на пятой зоне открываться, если я не ошибаюсь. Я уже боюсь представить, что там. То есть вот таких вот примерно, так, вот таких вот две плабежки примерно, и я уже заполняю свой рюкзак. То есть рюкзак у меня достаточно кайфовый, но ну, то есть сами плабежки для моего рюкзака достаточно плохие. Ну то есть, о чем я имел в виду, вот сейчас будет все полное. Вот о чем я вам и говорил. У меня уже один квадриллион, то есть, понимаете. То есть я не. Я, то есть я не понимаю, в чем смысл, типа, космос скиллы прокачивать, не понимаю. То есть вот, типа, Крис там сквозь прокачивает и да и вс. То есть это вс, то есть. Не знаю, для чего здесь так много скиллов. Мне пришлось замутить аж звук. То есть, вы, кажется, не видите там... О, не видимо, кто-то писал. А, нет. В общем, видимо... Вы не видите, в общем, то, что у меня там на экране происходит, только облакс. То есть, я случайно на какую-то кнопку нажал на клави, То есть, у меня клава... То есть, очень много кнопок, за которые, я не знаю, ваших хз, за что они отвечают. Я просто на какую-то нажал, и все как бы включилась что то и там авторский трек пошел, который я вырезал конечно, на монтаже, который вы, видимо, не слышали. Поэтому, если там в каком-то моменте вообще не будет какого-то момента, то не удивляйтесь. Значит, там будет авторский трек. В общем, ну, сами понимаете, у меня уже нога устала, если честно. Ну, как, ой. Ну то есть, силка уже. Ой, то есть не лука а это. Я уже устал как-то опасался очень веселая игра. Очень веселая. Ну, в общем, скорее всего, я где-то вот на этом моменте и закончу. В общем, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А с вами был я, LGPTV. И вот тут такой вам совет, никогда не играть в плохие игры. И всем пока!